Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о мансарде, а именно о том варианте, который используют финны. Я строил несколько домов, но это были все-таки загородные дачи такие, которые для круглогодичного проживания, но здесь они приравниваются практически то же самое, те же требования, как и дом для постоянного проживания. Вот и все. То есть весь пирог и так далее. Это все ну, надежно и стандартно. И я с этим абсолютно согласен. Смотрите, давайте будем рассматривать с внутренней стороны и пойдем на уличную сторону. Как это делается? То есть, любой отделочный материал это первое. Неважно, это будет вагонка, гипсокартон или что вы там захотите. На вкус и цвет товарищей нет. Вот. За ним идет обязательно вентиляционный зазор. Он есть тоже в нескольких вариантах. Это может быть 24 плюс 24, там или доски в перпендикулярном направлении. Либо это будет брусок 48 на 48. Но это, это пространство оно ни в коем случае не закрывается ни ватой, ничем. Это для вентиляции. Вот за этим бруском сразу идет пароизоляция. Вот как раз-таки та влага и влажный воздух, который может, по идее, подняться. И там где-то сконцентрироваться Вот эти вентиляционные зазоры позволяют Воздуху не концентрироваться А двигаться и ну, не создавать никаких проблем Поэтому утеплять его ни в коем случае нельзя Также этот вентиляционный зазор Служит для того, чтобы Можно было провести спокойно Электропроводку Очень часто делаются встроенные светильники В потолок Соответственно есть вот эти вот ну, там Около 5 сантиметров э, расстояния Нужно смотреть только обязательно от производителя как нагреваются светильники хватает ли вам этого зазора либо нет если нет то есть специальные чаши они есть алюминиевые они есть пластиковые которые скажем так интегрируются в пароизоляцию все это герметизируется но позволяет за светильником скажем есть пространство место до да, глубина там чтобы светильник нормально работал не перегревался и не принес никакой проблемы не ни пароизоляции не ни... и не был бы пожароопасен вот это важная вещь в качестве пароизоляции если делается каменная вата то нужно будет сделать пароизоляцию если это будет эковата то нужно сделать будет пара в нашем случае это я так называю крафт бумага но ну, это армированная такая бумага картон да? И он выполняет функцию частично, он пара изолирует, но все-таки какую-то часть пара он пропускает. Когда я в каких-то моментах делал из пленки для того, чтобы можно было и проконтролировать в сложных моментах, нет, там всегда просили сразу добавляющую еще рейки, временные прикручиваю, и они тогда заполняют, потому что пленка, она не держит это давление, и она, в общем, на скобках вся отрывается. И раздувается очень сильно то вот как раз таки эта армированная крафт бумага она держит и она работает хорошо это проверено и я уже после первого замечания конечно же не делал таких э, экспериментов я участвовал в проектах только где использовалась задувная эко которая задувалась ну, под давлением и все где каменную вату укладывали бы в мансарду и так далее, я в таких проектах не участвовал. Я допускаю, что они могут быть и так далее, но все же я в этом не участвовал. Значит, и идет толще у нас в проекте, толще самого по себе утепления, это 500 миллиметров. То есть, есть тоже, я участвовал в разных проектах, были как стропила готовые, фермы стропильные, у которых уже при помощи металлозубчатых пластин было, ну, скажем так, нарастили это расстояние до 500. Там 200, 100 и 200, грубо говоря. да, Либо могут быть другие варианты, какие-то, либо через проставочки могут быть. Ну, то есть, разные были такие. То есть, цельная ферма была один вариант. Один вариант был половинки ферм. Это где через коньковую балку клееного бруса приходили, ну, такие, она идет вот такой формы. Вот, и Их две. Монтируешь, скрепляешь на коньке, ну и фиксируешь внизу. Но само по себе на заводе уже сама вот эта толща для 500 миллиметров, она ну, сделан набор полностью через металлозубчатые пластины. И третий вариант это где мы делали самостоятельно. Были просто грубо говоря доски из которых мы делали из которых мы делали стропила там все скользящие эти элементы на усадки и так далее ползунки и соответственно двухсотую доску ставим потом на 200 там через кусочки могли делать через сотку грубо говоря еще одну двухсотую вниз подвешиваешь и подвешивали либо через пластины металло... металлические которые перфорированные пластины либо через куски фанеры либо там другие варианты могут быть. Но ну, у нас было вот в двух вариантах. Либо фанерки были, либо это были э, пластинки перфорированные. Через них фиксировали. Но все равно было везде было по 500 миллиметров. Смотрите, у нас нужно обязательно сделать при, принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. системы рекуперации. Поэтому если меньше размер использовать, да, то тогда уже эффективность утепления будет ну, нулевая. Если предположить, что вы будете делать 200 или 250 миллиметров, то вот подумайте, у нас трубы идут, если это уже мансарда, это будет окончание и выходы, ну, скажем так, там будет э, трубы проходить в толще утеплителя с диаметром 125 или 100 миллиметров. Это вот такое распространенное. То есть, соответственно, если вы в 500 миллиметров э, ставите трубу, которая там 125 миллиметров, диаметра вы теряете, но все же остается там 380, грубо говоря, миллиметров утепления. Это нормально. Вот если 125-ю трубу вставить в утеплитель, который 200 миллиметров или 250 миллиметров, то сами посчитайте, насколько это будет большой участок с теплопотерями. То есть бессмысленно использовать. Поэтому у нас делают таким образом. Как формируется эта полость, в которой задувается эковата? Снизу всегда у нас использовалась крафт-бумага. Сверху по стропилам два варианта могут быть. Либо это будет ветрозащитная мембрана, либо это будет... У нас в одном только проекте было, и то это было самое-самое начало, там, скажем. Это было изоплат. Но так как работать с изоплатом более, скажем, трудозатратно по времени... Я считаю, что вот перевели просто на ветрозащитную мембрану. Мембрану натянуть проще, быстрее, соответственно, трудозатрат меньше. И вот последние все проекты были только лишь с мембранами. И вот слушайте внимательно. Очень важный момент. Это по этой мембране ветрозащитной сверху формируется вензазор. Вензазор практически 100 миллиметров. Есть разные варианты. там 41 на 47, либо это будет... 48 на 48, либо это будет, вы можете взять 50 на 50 брусок. Но первый прибивается брусок перпендикулярно стропилам с шагом 500 миллиметров по всей плоскости. И второй вариант, и по уже точнее этому, по этой решетке с шагом 900 миллиметров примерно, прибивается опять снова вертикальный брусок. И дальше зависит от того, что будет в качестве кровельного материала? Если это будет битумная черепица, гибкая, какая-либо битумная черепица, то это будет один вариант. Либо это будет ОСБ, либо это будет фанера, либо это будет шпунтованная доска, которая уже с нижней стороны, скажем, из-под кровли, она будет ну, чистовая. А сверху, наоборот, она будет не строганная. Вот, то есть... Есть такие варианты. И уже сверху расстилается подстилающий ковер и сама по себе битумная черепица. Это в одном варианте. Если будет у вас железо, либо каменная черепица, то тогда нужно будет вот уже по этому вентзазору, да, грубо говоря, 48 плюс 48, поверх натянуть гидромембрану антиконденсатную, по ней нужно будет прибить опять уже шагом 900 на эти же бруски вент зазора контррейку. Это будет либо 31 на 45, либо это будет 24 на 45. Там по-разному бывает под что делается. И дальше уже пошло формирование. Либо под железо идет обрешетка, либо это идет обрешетка под черепицу. То есть под железо, ну сейчас у нас в столичном регионе делается... 30, из 31 рейки э, сама по себе обрешетка. Доска 90-95 на 31, и все. И там шаг у нее идет примерно 350 миллиметров. Ну, что-то такое. То есть больше можете делать, если это не э, скажем, металлочерепица, то по большому счету там какие-нибудь вальц или еще какие-то кровли простые. Прямые, которые не имеют какого-то шага кратности. Вы можете делать хоть чаще. У нас был, был такой проект, где делалось, нужно было сделать через доску, грубо говоря. Ну, каждые 100 миллиметров. Одну прибиваешь, вытаскиваешь, кладешь следующую и следующую. Одну прибил, а предыдущую вытащил, переложил дальше. Ну и вот так вот через доску, грубо говоря, сбивается вся кровля. Вот. То под каменную черепицу будет уже прибиваться либо... Были варианты 48 на 48 брусок, был вариант 66 на 42 брусок. То есть какие-то другие отличия могут быть. Но что вы получите? Вот какая разница между металлической и каменной кровлей? Ну, в частности, каменная все-таки она больше всего. Так как волна идет у бетонной либо глиняной черепицы выше, поэтому вы получите три лобовые доски на торцах. А вот с тремя досками, вот та еще морока, мне не понравилось, То есть было пара проектов, в которых использовался такой вариант. Ну, очень не понравилось. Не, не работать некомфортно, ну и внешний вид слишком такой нагроможденный получается. Вот, потому что там считать надо, одна прибивается, на нее вторая, а на нее уже еще третья. Да, то есть ну, такой слишком громоздко смотрится, не очень-то мне понравилось. Вот. Так что я вам рассказал, как делается у нас. И что, на какие вещи нужно обратить внимание. Все вот эти вот вентиляционные зазоры, этот очень-очень важный, на мой взгляд. Он позволяет воздуху двигаться во всех направлениях, так как это все-таки восходящие потоки воздуха, да, сама по себе кровля, она уже задает немножко, всегда будет заходить снизу и уходить наверх. И там тоже нужно смотреть, как сделать по торцам правильно, чтобы не перекрыть вентиляционные зазоры. Можно делать... Эм, под конек выводить, ну, тут тоже себе такие есть истории. По торцам, по торцам фронтонов обязательно нужно еще дополнительно делать э, вентиляционные, скажем, выходы. То есть для решения таких проблем, ну, задач, есть тоже несколько вариантов, я просто не могу все сразу рассказать. Вот, поэтому вы сейчас знаете, как делается мансардная кровля у нас в Финляндии, и можете абсолютно точно Сделать вывод, при условии, что мы не можем сделать никак по-другому, да, я рассказал минимальные, скажем так, требования. То есть, утепление можно сделать больше, меньше нельзя. Вентиляционные зазоры можно делать больше, меньше нельзя. Поэтому, вот с такими ограничениями, очень просто, большинство производителей современных домов проектируют уже... Либо один этаж, одноэтажный дом, либо два полных этажа, потому что это экономически более выгодно. Человек получает, скажем, больше за те же деньги. Поэтому напишите обязательно в комментариях, что вы об этом думаете. А я на этом попрощаюсь со всеми, пожелаю всем удачи и до новых встреч.